Здравствуйте, с вами канал глинки.ru и это обзор на трубы Тревор Джеймс. Трубы Тревор Джеймс Ренессанс ⁇ линейка студенческих музыкальных инструментов Строя и Инб, оптимально подходящие для обучения музыкальных школах и колледжах. Мензура всех труб и 11,8 мм, раз труб 125 мм. Клапаны сделаны из нержавеющей стали. Каждый инструмент индивидуален по звуку и дизайну, что позволяет найти трубу под конкретные цели обучения и исполнительства. Труба TJTR-2500 лакированная, сделана из желтой меди. В обзоре мне помогает Сергей Корольков. Труба TJTR 4500 лакированная, сделана из розовой меди. Трубати JTR 4500 SP, локированная с посереблением, сделанная из розовой меди. Трубати jtr 8500 sp лакированная с посеребрением, сделанная из желтой медиа. Инструмент также отличается особым стильным винтажным дизайном. Все трубы продаются в полужестком удобном кейсе с овшитыми наплечными ремнями, снимаемым наплечным ремнем и карманом. В комплекте имеются дополнительные стаканы под клапаны, масло, а также манштук TJ7C. Сергей, как тебе трубы? Трубы отличные для музыкальных школ, для учеников подходят замечательно, все работает, металл отличный. Машинка отлично ходит у каждой трубы, независимо от модели, цены и так далее. Э -э Комплектация мне понравилась в принципе полная, и с чехлом, с маслом, с мундштучком, то есть то, что нужно для начинающих музыкантов, трубачей. Звук у них хороший, стройный, что самое главное. Я думаю, что всем подойдут эти трубы. Кто начал и даже кто занимается в колледже уже может быть. Отлично, спасибо большое Сергей, это был обзор на трубы Тревор Джеймс. Подписывайтесь на наш канал, до новых встреч.